Сегодня мы находимся в мастерской фонда «Второе дыхание». Мы проводили акцию для выпускников из малоимущих многодетных семей, которые не могут себе позволить купить выпускное платье. Им читали лекцию про то, как нужно правильно краситься, подбирали наряды с профессиональными стилистами и потом завершающим образом подбирали аксессуары и сделали прически. Мы решаем очень много разных проблем, и общие фразы про семью и детей, они не всегда понятны людям. Некое объяснение и рассказ о том, кому мы помогаем и как, привел нас к тому, что мы хотим возобновить сбор, который раньше делали для выпускников. Мы думали, что получим несколько десятков платьев, а получили ну, точно ну, около 200. Эти вещи к нам принесли наши покупатели в магазинах Charity Shop, также люди, которые сдают вещи в наши контейнеры. И подключилась команда волонтеров, которая устраивала свои сборы среди своих друзей. На самом деле люди принесли все очень правильно и точно. Это были действительно праздничные платья, очень много платьев в пол. Много блесток, были безумно дорогие, красивые свыше в платья, в поетках короткие, длинные, черные, розовые, белые, можно и на свадьбу в таких идти. Нам повезло, и два прекрасных магазина отдали нам мужскую и женскую обувь, очень как раз правильных оттенков нейтральных, которые хорошо подходят ко всем нарядам. В этом мероприятии участвовали профессиональные стилисты с огромным опытом работы, потому что это важно для детей, которые приходят, видят гигантское количество пусть и по цвету развешенных платьев, пиджаков, рубашек, но не все могут преодолеть свое стеснение, поэтому важно ребенка оставить одного с человеком, который точно знает, что ему подойдет. Было безумно интересно видеть, когда Вроде бы из обычных рубашек, жилеток, водолазок выходили каждый раз разные образы для мальчиков, совершенно необычные образы для девочек и сияющие дети, которые даже не ожидали, что так можно. Многие изначально, возможно, даже не очень хотят красиво наряжаться на свой выпускной, но видя платье, видя все разнообразие, отказываются от кет, надевают туфли, надевают платье с блестками, пайетки, в платье в пол и чувствует себя потрясающим. Как правило, все выпускники приходят с родителями. И, а, и когда ты видишь родителей, которые за, за кадром э, с влажными глазами стоят, то самим хочется расплакать. У нас многие волонтеры, наша команда, практически все рыдают.